В Севастополе, лялечка моя в Севастополе, Женька обретается в миске, Поводя боками усталыми, как бы не менялась погода, шлепают вагончики старые из эпохи дружбы народов, трудятся Постаревшие гнуться, чтобы друг до друга, как прежде мы, чтобы друг до друга, как прежде мы все-таки могли дотянуться. Прежние у них траектории в Ригу, в Кишинев или в Харьков. И мы вдомек, что история шрамами ложится на карту сквозь года по лесу до Границы с горки на горку. Ялечка живет в Севастополе. Ялечка моя, в Севастополе, Мишка. Впрочем, Мишка в Нью-Йорке. Здравствуйте! В эфире программы Споем те друзья в студии Татьяна Дрыгина, Максим Яковлев и Татьяна Висбор. Это мои сегодняшние гости. Мои сегодняшние гости, ну вот про Максима я думаю, что Татьяна скажет, причем сразу, а то мы забудем, заговоримся, потому что мы с Татьяной не первый год знакомы, и потом уже э, кое-что я скажу тебе, тебе про тебя. Тоже мне будет интересно. Максим, это замечательный музыкант. Хорошо я в таком же духе было информативно сказать. Нет, он б... просто отказался вообще отвечать на вопросы и говорить. Голос, Нет, он сказал прекрасную фразу: за меня скажет все моя музыка. <сؤال> <сؤال> <сؤال> вот что-то в этом роде. это поэтическую такую строчку. Общем, Поэтому он... мы его лишили микрофона и можем теперь про него говорить все, что угодно. Это, балует... вот направ... это, это была ошибка, Максим. <смех> балует нас замечательная музыка. Иногда в больших концертных залах он работает в, концерте, в оркестре имени Осипова. Такой у нас есть большой государственный оркестр народных инструментов. И он там играет на всем таком, чего мы даже представить себе не можем. То есть все, что может себя представлять инструмент, из чего можно извлекать музыку, звуки какие-то. Вот. Это по части Макс. Нет, правда? А правда. что это? А, тогда расскажи мне опять-таки про Максима. Он что-то закончил, какой-то, наверное, Ой, Максим, скажем, он Все закончил, Татьяна. Я Генисинское училище закончил. А, вот Гнесинское училище. Понятно. Да, теперь мы знаем. Теперь мы будем транслировать и дублировать, если нам захочется что-то спросить у тебя. Это нам, я не просто про себя, оказывается, Татьяна тоже не в курсе некоторых моментов. Поэтому вот, а про Таню Дрыгину я могу много чего рассказать. Дело в том, что мы познакомились 150 лет тому назад. Это было. Но это было 149, вообще на хотя бы. Вот, это было на фестивале... Это был последний фестиваль, да? Все-таки. Да, это был последний киевский фестиваль авторской песни. Он был третий по счету, и он же был и последний. И, э, он всесоюзный тогда Да, был. всесоюзный фестиваль. А потом мы попали в один, причем где-то в ближайшие, в эти же годы, по-моему, тем же летом, попали... Э, я была в Борзовке. И вот Татьяна там тоже была. Это такой лагерь. Максим был там? Нет ни разу еще попадешь. Там просто, это знаешь, это как засасывает воронку. Просто ходишь рядом, рядом, рядом, потом бэмс и в борзовке. Это лагерь на Азовском море в Керчи, на там прекрасном, с прекрасной э, с природой вообще. Ну, там совершенно великолепно. Прекрасные насекомые, да, прекрасные Змеи прекрасные там такие. О, эти пол, полозы. Да, нет, там действительно все очень замечательно. И вот мы там познакомились близко с Таней. В общем, до сих пор общаемся на разных почвах. <смех> вот, есть у нас некие дамские секреты. Вот поздравительного периода. Танюха, а ты мне почему-то всегда казалось, что ты закончила изют физкультуры. Да, сначала, конечно, закончила. А ну значит не казалось все-таки какие-то остатки. Мне... Мне была, у меня была мечта быть геологом, но mm -hmm. родители, как ты понимаешь, реагируют на слово хочу стать геологом, то есть на такую кучу слов из уст юной дивы. Они не хотят. Поэтому я пошла в Институт в физкультуры, когда там открылся факультет туризма. Он открылся и закрылся на следующий год. Но ты успела. попасть я успела, да. То попасть, есть, успела попасть. Я занималась горным туризмом, водила группы, была инструктором. Ну, в общем. Слушай, мне кажется, что все родители похожи друг на друга, хотя э -э иногда хочется как бы быть совершенно другим родителем. Вот ты, как родитель, ты также будешь поступать, когда к тебе два твоих сына, крошка, сын к отцу пришел? Танюш, я уже поступаю, а потом отойду в сторонку и смотрю, боже мой, неужели это я так поступаю? Потому что при... Нет, родители, как правило, пугаются при слове любом. Геология, там, картография, театральные, да, это вообще всех может напугать кого угодно. Вот, или там, журналистика, тоже все пугает, на самом деле. Но, тем не менее, ты вот с этой специальности, ну, ты долго с ней прожила, Ну, я не очень долго. Я ходила в горы какой-то период, а потом я все-таки я поступила я же в литературный еще институт и училась там. Слушай, а, опять, я не ошибаюсь, ты не у Левитанского училась. Да, а, да. Вот это, училась я у Это что называется повезло, знаешь. Просто, да. по-моему, великолепно повезло. Считаю, повезло. Может быть, ты поэтому такой вот сугубый лирик? Ну. Или просто? Я не знаю, Танюш, я думаю, что... А у тебя И на курсе. Очень кто, трудно исправить, у на у нашей тебя нашей на курсе кто-то <свят> был еще, кто там, допустим, или с, от авторской песни, или с, с кем ты сейчас вот, поддерживает? Я ты от сталкивался да. с такой Володя Шемшученко. Вот такой известный достаточно автор. Вот его я слышала. А больше у нас на факультете никто не учился, вот кто по этой, пошел по этой колее. Тогда мы поем еще одну твою, еще не громкую песню. То есть громкая будет. <свят> Такая громкая. Не говорю тебе, люблю, боюсь солгать Ты не спросил, и я не отвечаю Но почему-то от себя тебя опять не сразу и не четко отличаю В беспечном мире солнца и луны Мы так приземлены и все же так крылаты мы были вдруг для друга созданы ах если б не были женаты пускай живем в руке рука сто лет подряд и все же забываем постепенно о том что верность это больше восток крат чем просто не наличие измены я точно знаю нет твоей вины так хрупок мир меж солнцем и луной мы были вдруг для друга созданы не будь мы мужем и женою Не говори же мне люблю мне все равно насколько этот образ не объятен Я неизменно выбираю лишь одно из всех его значений и понятий Я точно знаю нет ничьей вины мы так приземлены и все же так крылаты. Мы были друг для друга созданы, ах, если бы не были женаты. Вот ты знаешь, ты принадлежишь к тому типу. Вот на мой взгляд, редкому, но совсем недавно тоже еще было. То есть я вообще подбираю людей, которые не то что пишут про себя, которые правду говорят. А правду говорить это не всегда про себя, но так или иначе попадает в какую-то. Как тебе сказать, в единение душ, вот, допустим, та или иная песня, она для многих близка, да, и она когда-нибудь в истории жизни, да, она попадает именно вот и становится, допустим, любимой, или, а почему не ты ее написал, а это же так понятно, это близко только тебе, да, то есть, на мой взгляд, поэт хороший как ты, поэтому он должен... Нет, он, тем не а менее, музыкант? должен выражать... А музыкант? музыкант вообще еще <laughs> просто гениальный. Вот. Но он должен выражать э, общую какую-то, да, вот попадая. Если ты попадаешь, то это замечательно. Вот а одна, одна из таких песен, да, одна из таких песен. А вот еще с чем... «Чем ты тогда нас потрясла?» Я с мамой тогда была, с Ады Якушевой. Да? Мама была в жюри, а я там, значит, прихвой с ним болталась с репортером. Тогда «семерка» такой был с бобинами еще. И кого-то там что-то записывала. И вот на этом фестивале как раз две песни звучало. Ну, не только две, там песен звучало много. Но вот одна песня, которая меня совершенно разнюнила, я все время начинаю рыдать. Еще в тот период была... А нет, у меня уже было двое детей, да, в тот период уже было двое детей, поэтому я уж обрыдалась там полностью, когда... Вот ты позитивно рыдала? Я быть. позитивно рыдала, потому что все закончилось хорошо, я знаю, знаешь, как в той сказке. Тем не менее, это песня любой мамочки. Вот опять-таки, человек, который попадает... Вот объясню, да, когда выходят люди, прекрасно поют, оперными голосами, как, чудесно играют на гитарах, у них все это выходит, это что-то такое массивное, прекрасное произведение, не совсем понятно о чем, но оно какое-то пафосное, что-то, ну, вот такое, и вдруг выходит Аня Дрегина, да, с этими, с вот, мы еще прозвучит, так я все время рассказываю, там, И как колготки промокшие, и таблетки такие, и, значит, что-то такое, там, пеленки бесконечно висящие, и какие-то дети болеющие, сопливые бегают, да, и, значит, все, и этим абсолютно, ты понимаешь, что вот оно, на самом деле, вот эта ценность, и не надо никому доказывать, и что-то пафосно кричать, рвать глотку, да, хотя, наверное, это тоже искусство, да, в каких-то своих проявлениях, но вот это совершенно, вот меня, во всяком случае, мою маму тогда это потрясло, и э, давай вернемся, окунемся, вспомним. Я надеюсь, Старенькая что телезрители это порыдают. Вот ну, я вам так что. хорошо рассказала, что мне вот может быть лучше бы и не пить, чтобы впечатление не портить. Но придется. Максим это такой, значит, э, нафталиновый вариант даже и не знает. Ну, в общем. Болеет наш маленький мальчик и стали такой ерундой. Все горести и неудачи в сравнении с этой бедой Триумфы и кризисы мира померкли Покуда горит несчастье масштабов квартиры С коротким названием «Грипп» Спускается вечер понура, тепло вылетает в трубу Товарная температура Пылает на маленьком лбу Бессмысленен стал и не нужен Как мячик забытый в траве Обещанный праздничный ужин С большим пирогом во главе Он пудрый, слегка припорошен Но вот позабыт и паник Раз некому хлопать в ладоши при виде огромных клубник. Ступая на эту аллею, Мы думали, что за беда. Мы знали, что дети болеют, Мы знали об этом всегда. Но это так странно и страшно, И непостижимее всего. Беспомощность взрослости нашей над бедной постелькой его, Над болью его бессловесной, За что он безгрешен пока? Над силой своей бесполезной В своих неволшебных руках, Над тем, что стоим в изголовье И не повинуясь судьбе мы, каждый, Его нездоровье с восторгом бы взяли себе. Но занавешаны шторы, костюмчик наброшен на стол, ни шороха, ни разговора. Наш маленький мальчик уснул. А теперь сразу без перерыва песню доктор Лечиться. Ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла высокого роста, так освещает вопрос. Сердце устроено просто, это обычный насос. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. -ла. Очень простой механизм. Тянутся к сердцу сосуды, трудятся скрыты от глаз. Функции этой посуды нам излагали не раз. Очень молоденький врач Пусть не покажется глупым Возглас не мой Чем же мы все-таки любим Чем же мы все-таки любим Чем же мы все-таки любим Уже песня заканчивается. Все-таки я вторую такую вот женщину знаю, кроме тебя. У моей мамы есть песня 42 секунды, а по-моему, еще и 38. Угу. Вот такие, знаешь, когда все в, в трех предложениях абсолютно емко. Уже и даже не до... добавить невозможно, просто уже нечего добавлять. Но У -у. Зато запомнить проще. Мало того, то, что запомнить проще. Потом действительно она остается в сердце. И тем как раз можно любить. Вот теперь мы перешли к твоей визитной карточке, потому что э, песня «Ромашка», которая uh -huh. была. Но знаешь что, я хочу вот к чему вернуться. Вот песня, которую все называют «Вагончики», которую ты пела первой. Да, «Лялечка моя в Севастополе», uh -huh. «Женька в Минске». И те тоже борзовские все персонажи, э персонажи Женя израильский, да, которые из Беларуси. Ты ж когда ее написала эту песню? Еще Советский Союз ж был. Ой, на 1812-й, то да, вот. ну это Советский, конечно, Союз. Но дело в том, что песня, это сейчас, вот в данный момент, она с годами стала приобретать совершенно новый смысл просто. Она социальный когда... стала смысл приобретать. Тогда в нем, наверное, не, не было. Таня, ну на самом деле, я не знаю, можно ли это в двух словах сказать, очень многие мои стихи и песни для меня, иногда к ужасу моему, оказались... Пророческие. Да, слово такое помпезное, думала, какое-то подберу попроще слово. они они все сбылись, кроме буквально нескольких, про которые я с ужасом надеюсь, что проведение забыла о том, что я это написала, потому что как ни странно, очень многие вещи спустя там, 10 лет, но ну, многие песни очень старые, открываются с каким-то новым смыслом и достаточно суровым. Значит, я уже третий раз на протяжении своих вот программ, тех, которых я веду, веду вот впервые я это вспомнила с Вероникой Долиной, потом была Наташа Дудкина, да? и вот одну и ту же фразу, одну и ту же цитату из Марины Цветаевой, которая тогда пеняла, как бы меняла в вину Ахматовой и говорила, что как вы могли написать такие строчки, типа «забери ребенка и мужа» и так далее вот из стихотворения, да, «оставь мне там то и то». И Ахматова сказала, собственно, что такое, когда раз вы не знаете, что стихи имеют... Страшную, страшную, силу. страшную силу, да, они, как правило, сбываются. Все, что пишет человек, это потом таким вот образом. И мне даже вот Вероника Аркадьевна э, так сказала, вернее, она это писала в интервью, я пыталась, она даже тихонечко от этого отошла, что некоторые свои э, стихи она пыталась немножечко переделать, то есть даже какие-то строчки убрать. Ну, да. да Но это по-разному бывает. У меня даже вот э, с этой песенкой про то, как ребенок болеет, у меня ведь тогда детей-то не было. Угу. Вот но это видимо... было удивительно, да, я-то я знаю, но это было все равно удивительно. Ну, наверное, все-таки человек живет вот не во времени, в чем-то другом он живет. Скажи, ну тогда пой э, свой автопортрет. Ха -ха. Ну так все говорили, что это твоя, и я до сих пор совершенно уверена, что это твоя визитная карточка. Ромашка, ты из вымысла Зачем, неосторожная, ты у дороги выросла Зачем, неосторожная, ты у дороги выросла солнце непреклонное смотрело бессердечное на землю воспаленную Смотрела бессердечное на землю воспаленную Скажи, вот, а семья мешает творчеству или нет, вот на твой взгляд? Потому что, ты поешь песни, все-таки, которые я когда слышала. Правда, я наткнулась на два новых названия и подумала, наверное, дети подрастают, поэтому там появилась школа. Уж абрикосовый лес непонятно откуда, но, тем не менее, надеюсь, это узнать. Да, нет, так и не знаю, помогает семья или нет. Я редко как бы, бываю в <laughs> семье. Без семьи. Да, редко. Я поэтому не знаю, на самом деле. Я не представляю, что бы я делала, если бы у меня не было непрерывного стресса. Мне просто трудно себе представить. Но я думаю, что такому человеку, как я, просто необходимо именно создать условия для жизни. Иначе, наверное, я просто буду ну, как этот самый, как планктон какой-нибудь подожди, а тебе вот удается писать? Я просто знаю, как ты живешь. Я не буду лукавить ты и знаешь, телезрителям говорить, что я у тебя в гостях не бываю никогда. <свят> и бываю у тебя довольно часто. Вот. но ну просто вот в, этой, в этом сумасшедшем мире ну, ну, у меня вот такое В последнее же, время мне не удается. У меня скрупулезный характер, дурацкий иногда, такой гиперответственный. Я иногда напишу и думаю, о, это надо довести, и из этого получится красивое стихотворение. Или там красивое, или хорошее. Лучше, ну, так я про себя думаю, хорошее стихотворение, некрасивое. И вот у меня такая уже стопка лежит вот этих вот перспективных стихотворений, которые я не могу довести до ума, потому что я либо еще не соображаю, либо уже не соображаю, либо я начала соображать, но мне надо уже за кем-то бежать с мухобойкой. И понятно, что как бы в этом смысле она и позитивная семья, потому что иначе бы я ей, может быть... Но... но то, что вот скажи, то, что тебя окружают сплошные мужчины, у тебя в семье трое мужчин. Нет, у меня еще есть маленькая сука дома. А да, Маленькая хороший. ты имеешь в виду Луша, Луша наша моя собачка. любимая собака рыжая. Да, да, Замечательный шпиц, кстати, потрясающей красоты, уникальная совершенно. Маленькая Жутко добрая, и она умеет делать аплодисменты лапками. Ну, просто великолепная собачачья. Вот И, кстати, вот я, так, я когда первый раз вошла, подумала, маленькая собачка, признак сейчас будет цепляться. Нет, ну в этой семье, оказывается, даже собаки очень добрые. Собаки вот. У нас. Ну вот это просто вас ура у, тогда у, как бы уравновешивает, Да, что ли? да, да. Вот этот маленький член семьи, он, конечно, много. Это очень позитивный момент. Но на самом деле, когда окружают мужики, тоже не так плохо. Они такие все разные. Да ты же и мужиков моих знаешь. Да, все, конечно. Все разные. Ос особенно мелкого. Это прям. Мы с ним ведем иногда беседы разные. Ну не про Бэтмена, правда. Про Гарри Поттера, но и вообще или про динозавриков. это тот сладостный период пятилетний, когда ну, можно уболтать еще, уже мои выросли уже не уболтаешь. Кстати хочу сказать, что ты являешься одной из ты знаешь вот есть когда семья долго существует, я замужем уже 22 года, поэтому когда семья долго существует, рождаются всегда легенда, но ну, не легенда, а просто ты запоминаешь что-то какую-то фразу, произнесенную твоими друзьями, и потом это все обрастает какими-то, ну, даже не обрастает, байкой. Байка это передается, что называется, из поколения в поколение. Вот Таня, дорогая, нас наградила одной байкой, которую особенно любит мой муж. Вот Максим, как, хоть и молчащий, без микрофончик, но это поймет как мужчина. Потому что, когда м -м, Татьяна пришла и я вот тогда родила, значит, своего сына. Сначала у меня была дочь, прошло два года, я родила сына. И, значит, вот она пришла, посмотрела на них обоих в присутствии моего мужа и сказала, «Ребята, по-моему, вы от одного отца». Потому что они были крайне похожи. Мы всячески это, значит, педалировали. И это осталась вот эта фразочка, которая... Я как баишник, собиратель таких баек замечательных, вот она у нас... Так семейная, что называется. Оказалась пророческой. Ну мало то, что она оказалась пророческой. Просто никто не отвертится, понимаешь? Шли годы, смеркалась. Танюха, давай споем тогда абрикосовый лес. Это песня, которую я не помню. Возможно, я ее не знаю. Танюха, что это колыбельная. Это действительно недавняя песенка. Громкая колыбель. Это громкая колыбельная, можно под ней танцевать. Достает до небес Слушай, а скажи, вот мне всегда интересно, вот колыбельная, она вот в творчестве какого-то автора, она действительно поется детям, или она не поется детям, а это просто как творчество, вот просто как вот. Потому что, если, понимаешь, меня иногда спрашивают, что вам пили родители. Но если кто-то думает, что они вдруг... У мамы была колыбельная одна, довольно смешная. Просто я сейчас не вспомню, там что-то было про медведя, который шел к своему медвежонку, что-то такое незамысловатое, очень приятное. Да? Но это не имело отношения никакой там, не дай бог, авторской песни, А это имело отношение просто к тому, что обычно человек мурлычит своему ребенку, когда его качает. А вот как колыбельная, да, допустим, если, если говорить о том, что вот многие думают, что у меня там Юрий Висбород, там качал колыбель и пел там ты у меня одна понимаешь так не было такого понимаешь словно начало нас. вот наверное это просто какая-то нереализованная потребность организма я так думаю колыбельная потому что у меня есть несколько песен которые правда мои дети иногда просят когда вот причем мой 15-летний вот которого ты видела который вот такой где-то там вот заканчивается он тоже иногда Говорит, а спой вот песенку про меня. Но Мне кажется, он когда стал уже взрослый, стал вот идентифицировать вообще эту песенку. Потому что я, в принципе, вот младшему так я точно пела. Но я помню, что зациклилась Я обычно на, на песенке Ленки Казанцевой мне «Мама колыбельная». А, вот она вот. что, все правильно. Мы поем обычно. Я отдала на откуп тогда Юль Черстановичу Кима. Вот, да, детям своим. И вот вместо колыбельных это было и фантастика, и романтика, и так далее, и рыба, кит, обяза в обязательном порядке. Причем это почему-то на ночь, и очень хорошо э, потом уже засыпалась, но так как за запилили пластинку до такой степени, что уже невозможно было слушать никакие ни ни другие песни. Когда они сказали, дай, дай нам дедушку Юру послушать, я сказала, нет, никогда его не дал, вот и очень боялась, что <смех> начну так <смех> относиться к творчеству родителей неадекватно, вот. Но ну, бывает, бывает. Да, мы отдали. Елена Казанцева была. Да. Вот. Ну я ее вообще очень люблю. И она очень такая, очень. Ну то есть я не говорю, что она неумственная, да, вот, если из творчества так можно говорить. А она очень, ну как бы в самом лучшем для песенного жанра смысле животное. То есть можно абстрагироваться от слова, и можно вот в этот вот какой-то слой народного восприятия, не, знаю, если это, ну, то есть не просто народного творчества, а какого-то э, проникновения в суть вот именно жанра колыбельной песни. Вот слушаешь, ну, то есть не слушаешь, ты просто вот живешь, течешь в этом, этом каком-то слое. А от своих песен абстрагироваться трудно, ведь они связаны с какими-то словами, фактами. Какие-то колыбельные для собственного ребенка. Вот я надеюсь, что, может быть, Лена хоть как-нибудь завернет сюда. Она все-таки продолжает жить в городе Минске, поэтому... Ну, замечательно. Как... автор, обожаю. Да, да, с удовольствием да. ее пою время от времени. Так, что такое школа у нас идет на улице. Школа. Очередь. Вот, может, правда, ты не слышала. Это Гош все-таки к сыну старшему, нет? Ой. А вообще как у тебя отношения со школой? Вот у тебя, я знаю, ты, ты понимаешь, о чем я говорю? С И все родители школ? понимают. С какой которой конечно, мы Вы так уже много столько... поменяли. Ну хорошо, есть ли у тебя любимая? Есть любимая школа, с которой мы вот ушли недавно. Последний раз мы шли из любимой школы. Это школа такая 11-13, в которой раньше учились дети, которые профессионально уже занимаются в каких-то коллективах творческих. Танцуют, там, поют, театр, иногда спорт. Там была очень лояльная администрация, и дети могли учиться в таком демократичном графике. И мы, правда, там тоже учились в этом самом графике. Но ну, уж больно расслабляет режим. Да, да, да, Ушли да, да. получать профессию, потому uh -huh. что надо ловить момент, пока еще хочется что-то получать. Ну тогда школа. Времена пойду. немножко изменились, там нету вот то есть там общего гуманитарные дисциплины, ой, общий гуманитарный, общеобразовательная дисциплина uh -huh. не так хорошо поставлена, как хотелось бы. Но есть такая замечательная школа, я ей благодарна. А ты знаешь, я думаю, что все равно нужно Иногда, чтобы дети знали И дети любили учиться А они могут любить Могут понять вкус к обучению Только когда это делается без принуждения Я в это свято вот. верю Мой ребенок ходил с удовольствием угу. Он не хотел болеть, да. он угу. желал ходить Желал общаться, желал там значит, вот, поясничать, общаться с учителями да -да -да. И с некоторыми ему до сих пор вот, Жалко расставаться, иногда заходит туда пообщаться Я считаю, что это просто Вот в этом заслуга школы Не оттолкнуть человека а mm -hmm. вот учеба как процесса. Школа – это в какой-то степени дом. Столько часов там дети проводят. Школа, да? Школа. С годами так явно стирается разница лет. Ровесники все посвященные нашего круга. Стираются лица и даже стирается след И странно, за что мы так сильно Любили друг друга Смотри, вырастаем из старых обид Вон коленки глядят из прорех Наша школа разбитый орех До свидания, школа Смотри, мы летели на призрачный свет и теперь возвращения нет, Мы ведь отдали тысячу лет Этой жизни веселые. Счастливое братство, Чем термин теперь нехорош, Уходит из речи, Понятие это простой.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 Оно, чтобы после триумфов и бед многократных Услышать костер и загадочный говор волны И очень опять захотеть ненадолго обратно Смотри, вырастаем из старых обид Вон коленки глядят из прореха Наша школа разбитый орех Зреют. Пускай мы летели на призрачный свет, и пускай возвращения нет, но мы прожили тысячу лет. Мы ведь прожили тысячу лет. Возвращайся. Танюха, а я бы сейчас подумал, ты же сама киевлянка, да? Да. И школа вообще? твоя, она же там, да? Она там. Вот эта песни про ту самую? Нет, это вообще песня не про школу, Танюха. Так, хорошо, <связывая> здрасте. <связывая> так, Так. знаешь, как аккуратно говорят психиатры с душевнобольными. Так. Ну, <связывая> вообще... Ну, ее, в общем, воспринимают как школу, как, как песню о школе. И я очень рада. Я познакомилась недавно с директором, каким-то абсолютно потрясающим директором школы, реальной школы, в которой реальные дети ходят, наши современные, как говорят, проблемные дети ходят туда. Человек с совершенно живыми глазами. Она сказала, Таня, можно мне эту песню взять? Там, ребятам на выпускную? Я говорю, господи, с дорогой душой, пожалуйста, и буду очень рада. И... Но на самом деле писала эту песенку. Ой, боже мой, пиар сплошной, я не пиар жанра. Когда мне казалось, 125 лет назад, ну, уже там через 50 лет, пусть только есть, мне показалось, что вот идет какой-то, ну, какой-то. Нивелирование чувств, что вот в жанре, в нашем авторской песне начинается какой-то э, меркантильный какой-то такой дух, дух. уже вот. продолжается. И мне казалось, час. что вот наши клубы, которые были такими вот, правда, у нас ведь клуб наш киевский. Это был моя семья. Для меня это так и было. Может быть, этот круг кровообращения не везде был замкнут. Может быть, это были иллюзии и мощная, мощная любовь, собственно, и там самомассаж какой-то, я понимаю. Но это было прекрасное, прекрасное время. И когда мне показалось, что люди начинают уходить от этого, ну, собственно, вот и произошла такая песенка. Ну, слава богу, не ушли далеко. Во всяком случае, пока есть такие авторы, как ты и как многие другие, нет, можем сейчас продолжить просто Если перечислять не не авторы, этот ряд, да, да который совершенно слушаю. не оттуда. Хотя ты права абсолютно. Так приходят люди изначально уже, э, как бы так сказать, чтобы не совсем обидеть, но изначально готовы получать материальные блага за их очень хорошее творчество. Но они уже изначально... К этому готовы, понимаешь? А все-таки замес, когда этот происходит, да, э, довольно сложно думать о поэзии. И поэтому начинаешь... Вот у меня, во всяком случае, какой-то критерий такой, такого тих тихого недоверия. Вот ты пишешь так, да, и ты говоришь, да, допустим, о десяти заповедях, но практически ни одной из них ты не, не выполняешь, понимаешь? То есть я, я все это понимаю. Но тогда, понимаешь, или, или ты не говори о них, и живи так, как ты считаешь нужным. Или ты будь любезен, исполняй. Потому что я, я считаю, вот эти все, это, это называется, это образ. Это не образ, это жизнь. Да, слова материальные. Да, да, да, что да. другое. Да, да, да. да. У -у -у. Вот, лавочки. Ой, это про любовь. Ну, то есть, кто бы сомневался, если бы ты сказал, что ты написал песню про что-то другое, я бы тебе просто не поверила, извини. Знакомую мелодию простую Нашептывает дождик в феврале А в нашем сквере лавочки пустуют Как будто больше нет любови на земле А будущем не надо горевать Бесхитростное прошлое Юноши, влюбленные в меня, И можно проломить любую стену. Сквозь тысячу нельзя дорожку прорубить, И стоит заплатить любую цену, За то, чтобы понять, что... Плакать прошлой любя Никто так не умеет ревновать Как юноши влюбленный в себя Люблю, люблю полжизни в этом звуке Блажен, кто ощущал такую высоту Пускай, когда протягиваю руки Сжимаю пустоту Дыхай пустоту. Давно. Сейчас вопрос, не пугайся, ничего личного, просто я имею в виду, вот, а как ваш тандем с, Ма с Максимом произошел, то есть это, просто, или ты ходила на оркестр Осипова, там, ходила, серьезный... в результате, конечно, ходила. В, а, Теперь в результате? Уже, конечно. после должны, того Мало-то еще друзей водила, и мы в бинокль все друг другу показывали, как он сидит там во фраке, весь в бабочках, ну, в хорошем смысле такой, Весь с большими я, я штуками это, да? и музицирует. Но сначала, конечно, мы пересеклись на студии. Студия такая остров, которую У -у -у. много лет Женя Слабиков. Вот Нас же вот, Барзовик. Пишет пис, да, писали мы какие-то песенки очередные. А Максим, ну, как бы, свободная от основных значит, своих любовей, Боже, ты хоть кивай или махай головой. когда Нет, я... он кивает, он так довольно осмысленно смотрит, то есть пока ты говоришь правду. Время от времени он... Время от времени он помогает писать аранжировки на какие-то любимые им там песни или нелюбимые. Потому что, в принципе, это процесс для того, чтобы... Ну, я так понимаю, как айсберг большой, который для того, чтобы еще попасть на телевидение к тебе, значит, сюда на передачу. Многие тысячи людей просто пишут песни, пишут многие в последнее время для себя. И пишут для себя и для своих друзей на студии. И иногда даже с хорошими музыкантами. Вот. Туда пришел Максим. И мы как-то вот так вот зацепились вот. ушами. Ну, Уш... по крайней мере, это случайность. Чудесная случайность, очень благодарна судьбе, потому что у него тончайшее ухо, просто удивительное. Я иногда такое услышу в своем творчестве благодаря ему, что сразу начинаю себя уважать, перехожу на вы, значит, сразу потом с собой. Ну, и, некоторые, некоторые это, это мне Егоров рассказывал, когда он услышал свою песню в исполнении «Три угрышенной». Я даже, кстати, сейчас не вспомню, какую. Но он говорит, я вообще, мало того, что я этого не писал, нет, мне так... Я долго бегал и думал, это я написал вот эту ораторию, эт этих какие-то хары псалмы, это неужели это написал я? И так дико возгордился, просто потому что там типа бах отдыхал, то, что они там на оранжировали. Ну, Давай. на самом деле, Танюш, в этом смысле ведь главное еще не переборщить, да, потому да, что да. можно, ну, я так понимаю, что у них столько всяких возможностей у этих образованных музыкантов, что они могут нагородить что угодно. Но Ой, важно этих же еще, надо же еще не потерять, в общем-то, автора в этой куче, куче звуков, нот, значит, партитур. Я когда первый раз увидела, кстати, лист, где была записана моя какая-то песенка, там, какая-то, которую я там даже не знала, в какой тональности, я подумала: о! О. А потом я поняла, что важно же не только еще, чтобы много было нот, а чтобы суть, как бы идею донести. Ну, хоть какую-то идею <говорит> донести. Братишка, доносим идею. Братишка. Если есть предыстория какая-то, ты ее озвучивай. Есть у меня братишка, Танюш. Нет, ты я есть? уже боюсь, Школы, не школы, Я знаю, что у тебя есть брат, но И теперь не... я... Это не сестренка, настоящая... И думая, да это вообще не про братишку. Братишка старше меня на год и восемь месяцев. Замечательный человек. Мы с ним до совершеннолетия практически не разговаривали, объясняли жестами, потому что я была, значит, шпаной для него. И, в общем, все время путался с него под ногами. Мало того, всюду в мужских и в мальчишеских компаниях везде, значит, за ним таскалась. Что не всегда его устраивала. Но надо сказать, что мама говорит, что с раннего детства, детства я его защищала во всех драках. Чего я уже как бы не помню. Когда я уже начала помнить, видимо, я уже боялась. Но когда мы заговорили, заговорил, по-моему, на, на моей свадьбе, и он мне сказал, что ладно, ладно, теперь я признаю, что ты старшая сестра. Я никогда не боролась за это. Ну, то есть Звание. я сознательно не боролась. Но вот, видимо, что-то было в этом. Не давала я, в общем... То есть, откусывала Спускай. руку, как только совали палец в рот. Наверное. Замечательный человек, благодарный им очень. Люблю, люблю. Он эту песню никогда не слышал. Может, теперь благодаря тебе и услышит. Максим, что ты не то делаю. Братишка, дело очевидное, Хотя смешно и неуместно, Теперь я барышня на выданье, А ты и сам отец семейства, Я поддержу беседу светскую, При всех смущать тебя не стану я, Но помнишь, Вовка, нашу детскую С окном заполненным каштан. Я и теперь живу, не бедствуя, Как прежде стены помогают. Она еще зовется детской Но эта комната другая. Все и теперь осталось просто в ней, Но незаметно для родителей. Она не детская, а взрослая, Поскольку повзрослели жители. Теперь мне совестно, что старшему Тебе влетало за обоих. За наши подвиги бесстрашные И за рисунки на обоях. Нам коридор казался узеньким, Теперь условия улучшены, Мы были строгие союзники. Всех смущать тебя не стану, но помнишь, Ловка, нашу детскую с окном, заполненным каштанами. А я вот не поняла, ты сказала, что брат, ты вообще не, не слышал твоих песен вообще, что ли, или конкретно эту, или или ну, это, он это к этому относится все-таки несерьезно до сих пор? Я на всякий случай его не спрашиваю, Таняш, Я ему дарила диск один свой, но там не было песенки этой. Угу. Ну, знаешь, вот иногда есть такие дорогие люди, дорогие, не могу сказать, что близкие, но ну, близкие для тебя, то есть это может быть в одностороннем порядке. Но их настолько страшно потерять, что можно прожить вот в иллюзиях в каком-то одностороннем, каком-то таком любови односторонней. Ну, я по крайней мере, я такой вот. Я предпочитаю этот мир оберегать от правды просто ради того, чтобы, ну, чтобы ну, не знаю почему, трусиха, наверное. Я. Но с братом не так, он настоящий человек, но ну, просто он любит, может быть, другие вещи. И потом, откуда я знаю, как он воспримет это? То есть я ему подарила песенки. Значит, ну, на всякий вот, случай не Я тебя даже с одной стороны пораз... завидую, потому что у меня взаимоотношения с моими, у меня родных, вот, как бы, единокровных совсем не было. А у меня по маме и по папе. Но у меня разница там 8 лет, 10 и 15. Поэтому я по определению везде была старшая. И такая старшая, с которой уже просто даже вот... Понимаешь, как мой брат Максим говорил в своем детском саду, когда я приезжал его навещать, эта танька белая, знаешь, как дерется, и все меня дико боялись. То есть я, я, я не я не знал, я приезжаю к детям, говорю здравствуйте, дети, а дети зачем рассыпную разбегаются? Оказывается, мой брат уже провел там подготовил. пиар определенный, да, подготовил всех, чтобы все знали, что я приду и, в общем, наведу порядок сразу. Вот, ну во всяком случае, я говорю, у меня таких вот не было, поэтому я так. Возможно, это и диктат, но я ужасно рада, что, может быть, из-за этого, может быть, и по-другому, но у нас как раз отношения очень творческие, я имею в виду, что мне не стыдно им что-то показать или предложить, и им мне, да, и мы это обсуждаем на равных, не... То есть они все люди творческих профессий, да, ну, это ужасно приятно всегда. И твоего брата я знаю, и наверняка ему нравится все, что ты делаешь, и он боится тебе лишний раз об этом сказать. Вот это мое личное мнение. Ну, пускай но останется быть, моим личным мнением. Они же настолько еще лет впереди. Мать, да, мужчины. Да, да. Из наших 100, 150 осталось. Ну, еще много. Так, значит, у нас пошел зоопарк. Там были мышки, рыбки, вот выбирали. Я так и не поняла, что вы выбрали. Рыбку, Но я, я не знаю да, ни рыб. ту и ни другую, поэтому тут я рыбка, она про любовь. Я ваша. Про любовь рыбка. В общем, <с> причем не про Не говори мне больше об этом. Счастливую женскую любовь. <с> а все остальное. С некоторыми было... элементами каприза и кукетства. Ну такого здорового женского кокетства. Давно ли я была?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 Предположи, мой странный неулыба, что нежную меня затмят мои ворщи, пока не обернулась я летучей рыбы, любимый мой, ищи меня, ищи. Почти наверняка я многое смогла бы, как, как когда не клином свет в твоем окне.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 Пока не обернулась я летучей рыбой. Любимый мой, ищи меня, ищи. Любимый мой, ищи меня, ищи. Слушайте, а, а может и про мышку. Я уж не знаю, мыши они или что там. Про мышку? Да. Это, это колыбельная. Ну, она такая бодрая, колыбельная. М -м. В доме вечернем царит полумрак. И тишина, и уют Остерегаясь котов и собак В подполе мыши живут Дружат, воруют, качают мышат В общем-то, славные мыши А сейчас А сейчас я хочу, во-первых, вас поблагодарить, что вы сегодня пришли, это раз. Во-вторых, э, вот как раз та самая песня, о которой я так долго говорила в начале и которая нас всех потрясла и меня в частности, и она э, до такой степени родная стала. Вот э, песня про квартиру. Я надеюсь, да, что она сейчас уже. Вот как раз это тот самый образ, те самые малыши. Вот. А ты знаешь, ты не помнишь, когда на, на каком-то концерте я тебя так же и представляла, в CD или это был концерт, я тебя представляла таким же образом, что вот вот эти колготки, эти, а еще был сений совсем маленький, и ты вышла и сказала, Таня, а ты знаешь, ведь это меня преследует всю жизнь, и эти промокшие колготки, я не могу из них вылезти никогда. Но тем не менее, все равно уже, так сказать, в свет в конце тоннеля уверяют тебя, 5 лет это возраст, а 15 это вообще уже практически все ушел. Да даже жалко, да? Да, Думаешь. даже жалко, с другой так стороны. Скоро мы будем об этом скучать. Вот, а теперь мне надо попрощаться с телезрителями, пора прощаться. С вами в студии были Максим Яковлев, Татьяна Дрыгин и Татьяна Визбор. Вспоминайте нас и через неделю не забудьте включить телеканал Ностальгия, тогда мы обязательно споем вместе. Многочисленной нашей семье привалила квартира. Описали, что время чудес. Безвозвратно прошло, Восемь рыдают Из нашего тесного мира Уезжает наш маленький милый домашний божок. Ничего не попишешь, просторы у нас маловаты. Но ведь даже когда накалялись на сто киловатт, В наших мелких размолвках была теснота виновата. А теперь непонятно, Кто будет во всем виноват. Я все время в бегах, Я не самая лучшая тетка, Но представить нельзя, Что с тобой мы расстанемся впредь. Наш лукавый малыш В неизменно промокших колготках Восемь няник обычно Не могут дитя досмотреть. Если нас расширит Расселить, если наш муравейник разрушить Поедатель конфет, сокрушитель фарфоровых вас Беспощадный наследник моих потускневших игрушек Он забудет меня, он совсем позабудет о нас Он забудет меня он чужие пределы освоен, Он сольется с толпой Симпатичной чужой детворы Из огромных домов, Где, прищурившись цветом обоев, Сквозь дымок занавесок Глазеют чужие миры. Так кипи, муравейник, Вдыхай свои свежие ветры, Получай свой метраж И считай, что тебе повезло. Если нас расширяют на 40 кубических метров, Не рискуем ли мы, что рассеется наше тепло? Если нас расширяют на 40 кубических метров, Не рискуем ли мы, что рассеется наше тепло?